Всем привет, с вами Соги, добро пожаловать на мой канал. Сегодня мы играем в Fasophobi на Tangle Wood Drive, как обычно. Миссии у нас вот такие. Зовут у нас призрака Русель Ли. Русель. И со мной сегодня не красивая фитоняшка японка, как вы могли посмотреть, хотя тоже не очень красиво, а игорик. Ясно. Меня только что оскорбили. Ну, приступим к Привет. Ой, теперь термометр хожу, я гений. А в гараже. Это уже этот рад. ЕМП. Гараж, по-моему. Кость, по на кость нашел. Я кукла Вуд у нас. Гараж, походу. Да, гараж. По-моему, гараж. 4-2. Гараж так гараж, бегу, тебе с крестом кинуть его в лоб. Подожди, реально что ли гараж? Да, походу, гараж, все теперь тур. Подожди, стой, возьми, возьми. Это нет коммуни, походу. Походу опять рядом здесь. 5? Нет, 10. здесь. Подожди, 6-7. Какая-закая сторона гаража? 4. А ему пофиг, сей 8.3 Не-не-не, это не это Это фейк был. Перепад температуры, короче Ты, ку... а, кукла я не сфоткал Я просто гений, ты не слышал? Я слышал какое-то, оооо, как Гост Ghostwend yeah. был Да, возможно Дай, Дай нам, нам знак, знак. что то потрогал Дай, Дай нам знак. знак Дай нам, Дай нам знак. знак Дай нам, Дай нам знак, знак. Опа. Он отдал, сдал, дал, дал. Свет помелькал. Опа, вот, вот, вот, вот дверь. Не это это верно? Взаимодействие этой дверь. Взаимодействие, да, но ты не видишь. Здесь, вот его комната, вот его комната. Здесь кость была. Я пошел за гаджетом, такая. мы импикси там оставили. А, пофиг, у нас еще есть. I gave you my heart. Подпивай. But when next day you gave it away... Опа, лазерный проектор, это не Игорё. Это не Игорё. Ты веришь? Да, да. что это лазерный проектор? Они не твои глюки, обычно. Не, в, это, в этом случае это лазерный проектор. Ты книгу взял, да, я возьму? Да, вредник. я все положил. Он мишку только что бросил, черт. Сфоткать, распятие. И, что? Знаешь, что он сделал? Ну? <laughs> он забросил мишку и пнул его. Нет призрачного огонька. Какие у вообще? Сфоткать да. его и это... да, Давай иди сюда поговорим, принеси, Ча кстати. Да, Я вот по... Это в Благовоние. А ты радиоприемник? На... Да, да. И камеру возьми, надо его сфоткать. Надо в Дидгост Венгер здесь начнется. А, там где-то дропнуто, я возьму ее на всех, случай. У нас рассудок по два, уже. Уже? Да, пятьдесят процентов бросилось. Ты взял радиоприемник? Да, да. Давай. Гол. Uh... <laughs> Ладно. Арати приемник. Какой? Ты здесь? Добрый, добрый призрак. Сколько, Сколько тебе лет? Тебе Ты лет? Хочешь, хочешь нас убить? Ты добрый призрак. Сколько, Сколько тебе, тебе лет? лет? Ты нас, Ты нас ненавидишь? ненавидишь. Можно проверить на радио. Но это нужна охота. Подожди, сейчас стой. Сейчас добрый призрак. Он ответил. Слышал, слышал, видел. Заметил, как Но я только вышел. Дай. Мираж, Мир это... фантом, Юкай или Слышишь, надо базарить в чат. Очень много базарить. Алло, алло, алло, алло. Там привет. Шо, чтобы он разозлился, да? Да, да, -да На Юкай. Просто нужно базарить и базарить, базарить, Ну, получается, нет, он, ща, нет, ща, он, ща, он не боится. Нет, ну подожди, подожди еще, же, мы еще, еще поговорим. поговорим. Его нужно призвать, чтобы этот... Он прошел сквозь сино. Мы остановили его распятием. Я бы предлагал сбежать отсюда. <молодление> Кстати, слышишь, он. Давай еще. А алло, алло, алло. Давай в чат просто позарить и проверять. Может он из-за этого бомбанул. Привет, <смолодление> говорить, не не разгов... Да, он вон пробежал, везет, да, да. Зонас. Опа. Сразу, Куда сразу. Друг мой, появись. Покажи себя, брат, браток. А возьми ради прям. Зачем мне ради Что? Так с тем О, еще поджог. Привет, привет. Нет, попроси его уже появиться, появиться, появиться. Убей Побед меня, убей меня, мне, убей, вakama, Benny, мне, убей умнее, меня, убей меня, убей меня, убей меня, убей меня, убей меня, убей меня, убей меня, убей меня, убей меня. Появись, появись, появись, появись, появись. Не, стой, стой, стой. <User danglingishes> <çarpation> попроси его показать себя, гений. Picasso. Покажи, Покажи hac. себя. Покажи себя. Сделай госдом. Да, друг, друг, пожалуйста. Слышь, знаешь, как можно сделать? Ты берешь сейчас... У нас одно распятие но... Иди сюда. Но пойдем, все. пойдем, пойдем, все проверяем. Смотри. Мы сейчас. Скину. Я бросаю фотик. Здесь все бросаю. Мы идем за камерой. Расставляем ее по всему периметру, где он может побежать. Он тебя напугать даже был. Ой. Мы должны расставить сейчас все камеры. И ты берешь куклу вуду и идешь в, ту... в тот уголочек. Видишь, короче, и байтишь его. Бери тоже же камера. И мы проверим, на Деогена, если он будет очень медленно идти, то это Деоген. Да. То есть он не будет безразборно там бежать и так далее, он сразу прибежит к тебе. Если это Деоген. Сейчас давай я закину камеру еще сюда. Все, все, все, да, включь пока. Так, я поставил его в твою комнату, он еще открыл дверь. Получается мы по всему периметру установили, сквозь а, не гостевен, гостевен, где он? Где он, где он, Гостевен? Нет, это, это атака. Да, да, да, это атака, это атака. Благовоние, благовония. Я сфоткал, я сфоткал. Я только нажал благовония. А это не доген, кстати. Ну я только нажал благовоние. А не умираешь, а не доагения. Не... Он еще, он еще не, не сфоткался. Не сфоткался, да. Тут призрака при помощи благовония. Да если бы я успел нажать. Ну окей, давай я пойду попробую. Смотри, еще до сих пор охота идет прикол. <свят> нет, нет, лампочка, видишь? Ты, кстати, можешь мне помогать. Подожди, лампочка браклит, ты же невидимый. Ну да. Ходи просто и смотри. Подожди, если ну, ЮКИ близко, фото, звук вашего голоса разлит его и повысит реальность нападения на вас. Я, я же я не говорил. Я могу рискнуть. А я сейчас фуловый рассудок у меня. Где кукла у тебя? Все еще там, на тумбочке даже не использовал. Проверяй, слышишь, а ты же можешь следить за ним, пока он бегает. А у тебя все снимки. Нет, не все. Од один все. остался. Один остался. Нет, все. Да, нет. да, да. У меня один остался. А, а, это пустое поле, господи, не вижу. Так, ладно, давай, куклы буду бояться. Раз. Давай, еще на него посмотрю. Вешалка не очень, кстати, здесь. Два, mm. три, четыре, открыл дверь, пять. Еще открыл дверь. Да я слышу. Иди. Иди, к тебе идет. Я знаю успел хорош. ты не сфоткал его не сфоткал не может быть Нет. не может это быть фанто... это фантом потому что его нельзя сфоткать получается То, что он пропадает опять он ходит рядом с своим трупом и все вот а, -а, а спугнул я его благовонием? да ты спугнул его да Нет, не может чтобы я не сфоткал его все закончилось очень странно а как так произошло то? скорее всего либо ты не поймал его тайминг либо оно либо, его, либо это Фантом. Либо-либо. Но Фантом бы хоть как-то... Боже, лампочка сломанная. Подожди, Ну да, это Фантом получается. Но я думаю, что это Фантом. Здесь вариантов не особо. Ну, поехали тогда. Это Юкай. Что? Ну, может быть, он использовал два креста и что мы позарились. Ну да, да, да. кстати, тоже об этом подумал. Ну, тогда всем спасибо за просмотр. Вот так вот у нас, получилась у нас вот такая вот серия, ничего у нас... Не получилось у нас, короче, этот найти... Деваня Да, просто не получилось. Ну, ничего страшного, мы опять же не профессионалы. Если что, в следующей серии может повезти, а может и нет. Всем удачи и всем пока.